19 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит международный форум интеллектуального транспорта Smart Transport 2019. Smart Transport – это площадка, которая собирает экспертов отрасли по транспорту для того, чтобы можно было обменяться интеллектуальными решениями, обсудить новые возможности и задачи, которые необходимо решать в области пассажирского транспорта в самое ближайшее время. Данное мероприятие является крупнейшей площадкой на северо-западе Российской Федерации и проходит уже в четвертый раз. Компания Респулкова является организатором деловой программы раздела авиации и авиаперевозки. В этом году форум собрал рекордное количество участников. Более 150 делегатов зарегистрировались и участвуют в трехдневной программе форума. Форум состоит из трех конференций. 19 июня состоялась конференция, посвященная современным решениям наземного обслуживания. 20 июня проходит мероприятие, посвященное электронным сервисам транспортных услуг, а 20 21 июня в Санкт-Петербурге состоялась конференция, посвященная беспилотной авиации. Деловая программа насчитывает более 20 выступлений. Естественно, это выступление и компании РИЦ где специалисты и руководители рассказывают о новых решениях, которые предназначены для аэропортов, авиакомпаний и туристических агентств. Большое внимание уделяется задачам внедрения современных технологий для обслуживания пассажиров. Безусловно, на первом месте идет модуль по контролю досмотра пассажиров и багажа. Данное решение позволяет реализовать технологию электронного посадочного талона. В этом году данное решение пользуется огромным спросом в связи с введением федерального закона, который разрешает использовать электронный посадочный талон. Компания Ревспулко предлагает современное решение, которое уже используют пятеро российских аэропортов с начала года. Они внедрили данное решение у себя. Партнерами форума в этом году вы Компании General VR, Диалог, авиационные технологии связи, фирма NITA, IRTS и компания Panasonic. Форум Smart Transport является крупнейшей деловой площадкой для установления новых контактов и реализации интеллектуальных транспортных проектов. Первый раз на этом форуме, но я думаю, надеюсь, что стану постоянным участником, скорее всего, даже спикером на следующих мероприятиях. Технологии развиваются, и отрасль в целом требует этих инноваций, этих развитий. Поэтому это было очень интересно. Прежде всего, огромное спасибо организаторам за приглашение и за столь представительный форум. Для нас, как для компании разработчиков очень ценно получить такую трибуну и такую аудиторию в одном месте. Огромное количество профессионалов и очень приятно видеть наших партнеров действующих и, надеюсь, в будущих. Было интересно послушать э, мнение коллег по цеху про NDC, э, про методы как раз электронной коммерции для авиакомпаний, для авиапредприятий. И э, животрепещущая для всех это фискализация и обсуждение 54-го федерального закона. Программа мероприятия мне кажется довольно емкой. В основном меня интересует... В авиационной сфере инновации, технологии. То, что, возможно, будет внедрено, и то, что мы сможем использовать при проведении чемпионата Европы по футболу, который стоит в 2020 году. Здесь действительно полезно, потому что если мы участвуем плотно в форумах, конференциях отраслевых, и нам кажется, что мы много этого понимаем, здесь немножко мы расширили свой кругозор. Собственно говоря, вот эта цель конференции есть. Да? Порой иногда бывает, что все в одном месте, ты за 10 минут можешь решать вопросов больше, нежели ты там на телефонах можешь общаться там несколько месяцев, это не используется. Технологии, интеллектуальный разум, персонализация предложений – это есть те самые тренды, куда мы пойдем, потому что без них нельзя. Мне кажется, сейчас наиболее важна эта тема управления рисками. Ею, конечно, занимаются, рассказывают, но… Хотелось бы, наверное, больше услышать об этом, так как безопасность полетов превыше всего для и авиакомпании, и авиапредприятий в целом. На сегодняшний момент российская авиационная индустрия она находится на уровне международных решений. И те технологические решения, которые предлагаются, они способны в повысить и эффективность производства, и, собственно говоря, качество обслуживания пассажиров. Уважаемые коллеги, мы ждем вас на всех наших последующих мероприятиях. В следующем году мы будем организовывать Международный авиационный инновационный форум, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2020 году.